Всем привет, с вами снова Ехи Купкини, это необычный ролик. сегодня он во-первых, на версии 1.12.2, я полностью перешел на версию 1.12.2, принес моды, потому что на них больше модов, анимация еще прикольная, сейчас будем с ней ходить. Я пока вам все расскажу, во-первых, Новости о моем канале. Я довольна, последнее видео с обвесек, новое видео с обвесек тоже будет, ну после этого. Потом у меня еще кучу просто заготовленных роликов, я потом как смогу приложу вам фрагмент со скриншота, или может даже с видео, сейчас я, я наверное вот вам приложу. Вот этот фрагмент, вот там 45 элементов целых, то есть 45 видео у меня заготовлено, некоторых некоторые я уже выпустил, такие, такой, как, такие видео как одночасовой ролик по Манаблейзу, я его или нет то ли я его озвучил, то ли я его не выпустил, непонятно. Ну, в принципе вот я уже работаю в МПС активно, вот то есть добавил Хилтака, хе Та Саму, Та, та Саму, та сейчас Та Саму это, боже мой какая сложная фамилия, Та Саму Хаку хака если что вот он у меня книгу чуть не забрал ну вот и в принципе я уже начал активно работать с анимацией с NPC с монтами также также я планирую установить текстур пак только заменяет все на новую версию текстур пак только новый для новой версии или мод найду какой-нибудь ну как очень найду все вот эм, я начал, это, если что, моя чисто откуда дикие мне. Ну, может, тут, вот, а может, несколько коликов сниму, и все. Вот, вот, кстати, это как-то мило. Вот, я вам сейчас покажу. Вот у меня тут холики не закушены. Вот тут вот кучу прямо коликов, видите? Прямо кучу. Ну, вот, с телеграммом вышла ошибка, опять повторяюсь. Так что подписывайтесь на мой асэкам. Вот и как и начал работать с модами еще один раз. Ну а с вами был Хиропкини. Всем пока сейчас заставку вставлю. Э, те, кто... Тем, кто понравилось, пишите лайки, а те, кто нет, э, пишите в минус-комментариях. А если вы по какой-то причине не, пиш... не, смогли... не можете написать в комментариях, то давай, то пиши... то... то пишите то пишите мне в инстаграм а если вы их сошли то дизлайки придется на такую пойти ну а ладно сейчас я за вас заставку покажу Я не я хихапки не я хикапки не яхикапки не я, я хикапки я в принципе вот такая вот заставка ну а с вами был хикаппини всем пока это я выложу все река в Ютуб в, э, в, в YouTube, на Ютуб YouTube. так что всем с вами был Хикопьини всем пока